Я так ее люблю. Немногословно, застенчиво, прочувственно, светло, открыто, откровенно, безусловно, годам и расстоянием на зло. Я ей дышу, живу мечтах о чуде. Она одна, и больше никого всегда со мной, в любой моей минуте, в надеждах, в мыслях, с Богом, без Него. Все там, во мне, нетронутом, томится, лишь только пульс души, проникшись, дуй и радость встреч, и дней осенних лица, и милых губ несмелый поцелуй, и боль разлук, и свист в конце тоннеля, и прежний мир, разорванный в куски, и медленно ползущие недели в застывшем состоянии тоски. Но я испил всю чашу без остатка, познал весь путь отчаяния сполна, пустых попытка справиться с загадкой, чья простота бездонна и сложна. И хоть прожил три четверти века, хоть много раз я многое терял, я не встречал такого человека, который так бы в память мне запал. Не находя себе другого места, я жизнь свою терзаю и гублю. Но в глубине израненного сердца есть слабый пульс. Я так ее люблю.